Добрый день, интернет-пользователи, друзья и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Сегодня такая будет тема нашего видео, как витаминизация кроликов. То есть, стоит ли колоть кроликов различными витаминами. Сразу буду говорить, что да, я в свое время колол маточное поголовье витаминами А, Б, С и микровид. Вроде так, по 0,5 кубика на голову, которое было 3,5 килограмм живого веса. Суть дела... Такова, что я своих мамок колол, так как были уплотненные окролы. То есть, как это говорят, для увеличения поголовья основного стада, я делал уплотненные окролы своим кролихом. В связи с этим они быстро истощались. И для того, чтобы не потерять основное стадо, которое оно было еще небольшое в то время, я попытался использовать такой способ поддержки организма, как витаминизация. Сразу скажу, что эффекта я практически не получил, по крайней мере визуально кролики не стали намного больше э, там, или красивее. Но сразу скажу, что все мамки выжили, все хорошо и никто не умер от уплотненного акрола. Да, крольчаты начали там мельчать, но это уже другой нюанс. Что сейчас? Сейчас я никого не витаминизирую я даю только им натуральные добавки витамин то есть могу там побаловать морковкой кого-то взрослого по голове дать капусточку это небольшим количестве количестве то есть я никаких жидких порошков там витамин кроликам своим не даю то есть зачем давать к кроликам витамины если нужно вовремя распределить график акролов, вот как сейчас я делаю на 20 21 день покрывая своих мамок все хорошо они не успевают истощать они набирают вес плюс если вы кормите комбикормом а я надеюсь что вы кормите полнорационным комбикормом так как вы заботитесь о здоровье своих питомцев то там они уже есть плюс так как сбалансированный корм поверьте для кролика это будет в предостатке а если вы еще когда-нибудь его побалуете, там, сухариком или там еще чем-нибудь, поверьте, ему только от этого будет лучше. Во-первых, витамины стоят денег, а это дополнительные будут расходы. А во-вторых, нужно делать так, чтобы расходы эти сокращать. То есть, зачем колоть эти дурацкие витамины, если можно нормально кормить кроликов, при этом получать все хорошо. Так что некоторые люди спрашивают, да, а вы колите своих кроликов или кролик там витаминами? Да не калю я сейчас никого. По первой да, по глупости, грубо говоря, для, там, сейчас нет. Во-первых, мне это мясо потом есть. У меня нету ни одной кролихи больше двух лет. То есть, все молодые. Ой, соврал, вот этой королихи уже три года. Да, она такая, пускай не самая красивая, но это моя первая, ну, не первая, но кролиха, с которой я много чего повидал и видел, она мне большое количество потомства принесла, вы сейчас она сокровенная, буквально через 5-7 дней она мне родит и все будет хорошо, так что мое мнение такое: витамины нужно давать, но только в твердом виде и желательно в лакомствах, никаких там уколов, никаких там там порошков нежелательно. Ну а у каждого мнение будет свое. Свою мысль высказал поделился с вами то есть ну я считаю вообще это нецелесообразно зачем это делать если нужно просто правильно кормить и все будет хорошо да еще чуть не забыл по рекомендации некоторых подписчиков мне рекомендовали персик э, сорта турист все-таки укрыть на зиму э, во-первых осенью косточковые нежелательно садить ну я же начинающий